Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и сейчас буквально за пару минут быстренько обсудим предложение, которое выложили в магазин. За 5 долларов предлагают приобрести себе набор с коллекционной машиной третьего уровня PZS35, а саму машину мы заценим чуть позже, э, но в этом же видео не убегайте. За 5 баксов вам предлагают третий левел с камуфляжом, с открытым оборудованием, слот в ангаре, само собой, и приказ на один контейнер ⁇ Собери их все за 10 побед в течение одного дня ⁇ Дорого или недорого? Ребят, мое скромное мнение, что это очень дорого и невыгодно. Дело в том, что ПЗС-35 вы можете продать за 1200 золота. Слот в ангаре обходится при обычной простой покупке в 250 голды. И один контейнер собери их все. При стоимости трех контейнеров в 1500 получается 500 голды за контейнер. Итого считаем. 1200 за машину. Сейчас на всякий случай покажу, вдруг кто на слово не верит. 1200 за машину и 700 1950 за слот в ангаре и контейнер того получается 1950 золота вы получите в случае если э, продадите саму машину ну и соответственно из контейнера допустим вам ничего не выпадет таким образом получается что покупать данный набор именно как э, донат я остро не рекомендую крайне невыгодный курс ну прям вот совсем в крайне выгодный теперь что касается самой машины это коллекционка и безусловно кто-то может данную коллекционку рассматривать как машину которая будет будет красоваться в ангаре допустим наряду со всеми другими коллекционными машинами которые можно собирать и такие ребята любители есть что касается поиграть на данной машине то давайте будем обсуждать данный вопрос отдельно что касается технических характеристик по машине в основном зацениваем все в бою но на орудие смотрим непосредственно стоя в ангаре и дополнительно порой в сравнительной таблице чтобы сравниться с другими машинами на уровне здесь у нас стоит орудие с перезарядкой в 5,6 секунды есть пробой в 8 74, и средняя альфа в 90 Углы склонения приятные вниз Минус 10 В целом должно, ну, как бы должно быть все действительно комфортно Время сведения 2.2 Но в принципе это третий левел Там все быстро сводятся А вот разброс здесь очень большой 0.390 И мне кажется, что будет крайне дискомфортно Скажу откровенно, я ПЗшку очень давно выгонял из ангара И поэтому сейчас будет в принципе как в первый раз Что касается брони То здесь, ребята, интересная штука Несмотря на то, что это средний он, в принципе, для своего третьего уровня, как средний танк, довольно неплохо забронирован. И при этом, ребят, он имеет очень хорошую играбельную броню в башне, забронированную плюс-минус ком башню. Короче говоря, когда вы от башенки отыгрывать будете на третьем левеле, как бы смешно это не звучало, вы будете танковать. Да, действительно, ребят, порой бывает такое, что и песок можно заценивать абсолютно серьезно. Как там говорится, абсолютно серьезно, о абсолютно не серьезно. Что касается башни в э, проекте там сзади и сбоку, то здесь все окей, чин-чинарем, все хорошо, по бортам сохраняется броня такая же, как и во лбу, единственное, что нижняя часть корпуса отличается своей картонностью, ну и корма, в принципе, там тоже особо ничем не похвастается. Да и, в принципе, ребят, на третьем левеле в основном стреляют кто куда попало, всем, кому не лень, а бы только бросить. Что касается сравнения машины с другими, то обратите внимание, что только Викерс Медиум МК-3 отличается от в пользу увеличенного ДПМа по сравнению с нашим С-35 У него 1047 заявленного ДПМа, при том, что 968 у нашего героя У всех остальных на уровне средних танков данный ДПМ ниже Но ребята не сильно отстают Некоторые, допустим, тот же самый М2 медиум танк И тот же самый, господи, как его, type чиха. Что касается подвижности, то здесь у нас реальное уныние. Ну вот прям совсем слезы из глаз, порой кровь из глаз. 37 это крайне мало для левела. Все машины преобладают его по подвижности. Но с другой стороны его какой-никакой броней наделили, поэтому это что-то такое не до тяжелый танк на третьем уровне. Что касается доходности, ну ребят на третьем левеле никто фармить не будет, понятное дело серебро. И по большому счету можно было бы сказать, что это один из Лучших фармеров среди средних танков на третьем левеле. Но давайте не будем народ смешить, а то пупы поразвязываются. Что касается процента побед, вот здесь уже, ребят, становится интересно. Потому что 59% процентов побед, и это при том, что машину катает 308 игроков. Кто-то будет смеяться, потому что есть по 700 игроков на таких машинах, как Круизер и, допустим, тот же самый ПЗ-3. Но, ребят, не надо забывать о том, что эти две машины, это проходные средние танки, одних из самых популярных. Веток в игре. Если вы посмотрите, то Среди средних танков проходных Есть всего 4 нации, которые Имеют у себя на третьем левеле именно Средний танк. Это Китай Япония, Германия и Британия. И при этом, ребят Сами понимаете, что Китай И Япония далеко не самые популярные Ветки в нашей игре. Таким образом, получается Что как раз на Германии и на Британии в основном ребята и катают Соответственно, отсюда и такое количество игроков Которые играют на этих машинах Почему не больше? Ну, просто потому, что что их проходят, продают и на этом, в принципе, дело заканчивается. Про них забывают. Поэтому вот эти вот 700 игроков здесь и 700 здесь, это те ребята, которые просто сейчас на третьем левеле для того, чтобы перейти на четвертый. Что же касается всех остальных машин, то обратите внимание на количество игроков. И получается, что самой популярной Среднего класса машиной на третьем уровне является как раз пз 35 Почему именно так? Не знаю, возможно он лучше всех играется И возможно новичкам, ну или бывалым его броня помогает отыгрывать Ну что, так или нет, давайте сейчас будем заценивать Зайдем в бой чисто ради интереса Я не знаю, чем сейчас дело закончится не ставлю каких-то больших ставок на данную машину Со мной, кстати, заходит еще один товарищ на ПЗС-35 И вот здесь мне интересно Он купил этот наборчик по предложению Или это бывалый игрок, у которого давно эта машина стоит в ангаре Вот если он сейчас покрашен в черно-красный цвет Вот так, как это было в наборе Я имею в виду тот камо, который идет в комплекте Значит, он недавно себе его купил Где этот товарищ катается? Вон он поехал Смотрим в чем он? А он такой же, ребят, как и я. Он, ну не знаю, возможно, он просто каму не одел. Хотя я сомневаюсь. Если уже человек прям, он в камуфляже? Нет, он без камуфляжа. Не исключено, что он такой же, как и я. Он просто не заморачивался, не ставил каму на данный аппарат. Ну просто потому что на третьем левеле как бы особо там ничего не решает. Маскировка нафиг не нужна по большому счету и не бтшка. Углы склонения приятные, комфортные, все окей. Время перезарядки, перезаряжается бодро, нормально Мне, честно говоря, пока все нравится Точностью орудия довольно классное, довольно интересное Я не могу сказать, что я сейчас, честно говоря, не получаю удовольствия Вау, меня даже не пробили, ребят Вот так вот получается К нам приехали в корму Я очень сильно надеюсь, что ребята сейчас сдержат гору Я поеду вот этого товарища попытаюсь поразбирать Жаль, адреналина нет на третьем уровне не попал. Так, ко мне приехали. Меня почему-то никто не поддерживает. Все ребята сосредоточились на горе. Кроме как быстренько сваливать ничего не получится. Кстати, обратите внимание, что... Подвижность, Она оказалась не настолько прям страшная Как было отчеканено в моей памяти Может действительно не настолько все уныло Потому что я думал, что сейчас зайду в бой И будет себе такой плачет Домингос Когда все поехали, а ты Плачеду устраиваешь Потому что ты не можешь их догнать Офигенная победа, просто супер Сейчас походу будет 7-0 Так, смотрим Докинул, докинул, но не пробил, но точность орудия действительно классная, и несмотря на то, что это третий уровень, в котором снаряды порой улетают вообще фиг знает куда, с огромными разбросами, и кстати, ребят, разброс-то был практически 0.4, а отыгрался вполне нормально удивительно, но факт Что касается результативности машины То 520 единиц красуется По результатам боя в уроне Что касается Серебряндии, то с учетом установленного прем-аккаунта у меня получают целых Практически 14 тысяч серебром Ну а в своей команде по урону Занимаю среднячок ну, В целом ничего удивительного Но обратите внимание, что ПЗС-35 С нашей же команды недалеко от меня ушел Буквально на 10 единиц урона Но я не считаю, что Прям совсем большой разрыв, так что не исключено, что данная машина приблизительно вот так играется постоянно. И да, кстати, к слову, если вдруг вы любите танки абсолютно безусловно, вот точно так же, как я их люблю, и если вы не заморачиваетесь над тем, что жизнь кипит только на восьмом или на десятом уровне, если вы смотрите на танки шире, чем пределы, которые устанавливают другие каналы в виде статистики и среднего урона, которые вы должны делать за бой, обязательно подписывайтесь на канал, на котором вы найдете честные обзоры, интересные видео обзоры на танки любых уровней, на любые предложения, которые появляются в магазине и на фановые кадочки тоже можете рассчитывать. Поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас, я вам буду безумно благодарен за то, что вы поддерживаете канал в его развитии. Ну а я постараюсь радовать вас все новыми и новыми видео поверьте мне очень нужны ваши подписки для того чтобы конкурировать с другими каналами и чтобы youtube все лучше и лучше продвигал мои видео и показывал их все новыми новым зрителям которые раньше не слышали о моем канале ну что поехали попытаемся что-то еще сделать засветов нет один только засветился все так пошел засвет не знаю где еще бойцы противников чуть-чуть не хватает блин угла склонения, но, ребят, минус 10, я бы сказал, что и так довольно-таки немало. ФЦМ 36, имеет долгое время перезарядки, поэтому в целом парень правильно делает, что прячется, но вот правильно ли делаю я, что выпячиваюсь вперед, я пока не знаю. Попадаю по соперникам, ребят, но не результативно, и это очень грустно. Трое против двоих по мини миникарте с правой стороны. Я поеду сейчас попробую с круизером немножечко помочь с вот этим. Пока его пытались разбирать. Двое наших уже слилось в ангар. Я так понимаю, что в данном бою веселого и результативного, возможно, ничего не будет. Продолжают расковыривать М3 Стюарта. Жалко, конечно. Класс, еще и есть попадание, но, к сожалению, не с тем, чтобы отправить парня в ангар. Ну, хотя бы один фраг, уже неплохо. Сейчас, я так понимаю, по мою душеньку ехать будут. Уже приехали. Ай-яй-яй-яй-яй, я, я хочу свалить, я хочу свалить, ребят, я очень хочу свалить. Нет, не получилось Меня убили Ладно, шутки шутками, но я единственный в команде, кто смог сделать фраг И теперь могу повесить себе медаль Коломштильцеля Или кого-то, если ты хотя бы один фраг сделал за бой А вся команда слилась с нулями Смотрим по результатам боя, что у нас получается У нас получается, думаю, где-то среднячок опять по урону Блин, вообще нифига, 2000 Господи, 2000 Зарасхотел ГСНчик 231 231 урона, это очень мало. Зато есть фарм. Вау, целых 5000. Ну и что касается результата по команде, я опять в средняках. Но обратите внимание, что... Мало кто от меня там прям сильно далеко убежал Короче говоря, ребят Давайте будем ложить руку на сердце И говорить честное мнение по поводу предложения Которое есть в магазине Единственный, кому данный танк подойдет Это коллекционер, у которого ПЗ-С35 не было в коллекции И он хочет просто расширить свою коллекцию И готов ради этого заплатить реальные бабки Для того, чтобы играть и фаниться На третьем уровне Есть более качественные интересные машины Которые доставляют гораздо больше Интереса и гораздо больше больше э, фана от э, самого игрового процесса. Покупать данный набор исключительно ради того, чтобы перевести его в голду, крайне невыгодно, потому что 1950 золота за 5 баксов это перебор. Причем вы не получаете это чистоганом. Чистоганом вы получите всего 1200, ну и плюс... Э, Слот в ангаре, который вы в любой момент за 250 голды можете купить, ну а один контейнер собери их все, знаете, не вашим, не нашим, было их там бы хотя бы, я не знаю, там три, ну окей, еще там хоть как-то можно было бы, закрывая глаза на солнце, что-то об этом говорить позитивное, ну а так я, честно говоря, особого интереса к данному предложению не ощущаю, даже несмотря на то, что сам ПЗС-35 у меня есть. Вот такая вот правда жизни, вот такая вот правда про ПЗС-35, если вы за правду подписываетесь на канал, а от меня вам пожелание исключительно мира и спокойствия. На данный момент все, пока-пока.